Думаю, взять тридейник, народное блюдо, да? Тридейник, народное блюдо? Да. Думаю, смотрите, прикольно? Блин, красиво выглядит. А, а что это такое? Ну, я понимаю, а из чего... С... И вот и это... И булочка просто. А, простая булочка, да? А внутри ягода еще, да? да? Ой, как вкусно! И вот, смотрите, мы подходим к коровому мосту, сколько народа, даже зимой. Я я да. читал, что зимой не так много. Представьте, сколько тут летом народа. Да, просто жесть. Видел столько фотографий, то, что делают люди на корове мосте, и то, что народа вообще нет. Я не знаю, в какое время они приходят. Мы вроде э, сейчас 11 и 12, но не прям, чтоб супер час пик какой-то Где там? Where's our им. Ладно, я пошел вперед Тьма народа, просто тьма А, ну слушайте все езды казалось намного хуже, но мосты не столько, наверное, да. Летом, наверное, здесь можно было бы еще прокатиться на лодочке, но сейчас я бы не рисковал. Возле воды еще холодней. Я где-то потерял свою команду. <laughs> no one it's been Просто зашли в другой мир. <laughs> <yeah, yeah, yeah. laughs> Пойдем сюда Я с тобой подержу Я подержу Я не что я в купец. Я принял ислам, нам принесли, конечно. Ничего не видно. Как украине Ну что поделать? Приятного аппетита. Ты брачный танец. Да? Да, да, да. Видишь, а ну, ты как? И она, и он. Ага. <музыка> <музыка> Неплохой видок. Да, конечно, Прага очень нравится своими видами. Красота и открывается. Так называемые три младенца. Пойдем отснимем этих. Одна из самых интересных скульптур Праги считается шедевр Дэвида Черного, блестящие ползающие младенца. Кстати, атриты, они из бронзы, на них также можно заезжать. И они не только в музее Кампа, также они есть на Тии башне в Праге. Джек, включи свой код на яйце тоже. Считывайте кода. Чук -чук -чук. Понял. Такие габариты, конечно. Ну что, пойдем в музей? Ях, мемец, будем греться. Чего говоришь? Они упоротые, говорят. Подожди, можешь остановиться? Еще раз скажи Упоротые младенцы какие-то Ползут непонятно куда, вообще ебануты Ебать ты обдолбанный Пришли мы в этот музей-каунт, короче, какая то вообще Походу нас уже бесплатно водят, видно-то собабжу со Эстонии приехали Вообще Вообще даже бабки не надо платить. Раньше как-то было написано, что надо, мы просто заходим уже. Контент. Хочешь прокатиться? А, особенно по есть штучкам езди в этом а, В Греции там были по парке. <с> там, <с> короче, да, была да, горка да, 70 да. км в час. И ты проехал, у тебя потом просто такая ссадина была. И потом синяк огромный. Да, там первый сидиткий разгон был на горке. Пойдем билетики покупать сейчас. Какие билеты у нас бесплатно проведут? Ну да, мы же Сейчас ходим в музей миниатюр. Посмотрим, что он из себя представляет. Говорят, довольно-таки красивый. Ну, мы есть значит, мы музей миниатюр На самом деле, очень прикольно Довольно-таки много фрагментов, которые вы видите. Мне очень понравилось Что смогли, сфоткали? Ну, что-то сфоткали, что-то засняли там, mm -hmm. Где руки не тряслись, там очень тяжело попасть В микроскоп, чтобы те руки mm -hmm. не тряслись там. Мы и так вообще, как у алкогольков Так еще там попасть надо было Я просто с он отдал Со мной ловить вообще нечего было У него как-то получше Там Пушкина было, яйцо Иисуса вообще четенько Это мы вырежем Короче, ту much контента, вообще too much это будет... Давай, ну, вообще можно было бы сделать и три выпуска, но я думаю, люди перенасытятся. Так что надо будет поспрашивать у нормальных людей, что они думают насчет двух одного выпуска. Двух-трех, двух-трех, да. Двух, трех, да. Хорошо. Хорошо, мы идем, да. Врони двух-трех, но два точно будет? Три? Не знаю. Посмотрим по активности народа. Так что вот, сейчас... Пойдем просто прогуляемся, напоследок, завтра с утра уже уезжаем. Очень не хочется покидать эту страну. Ну, если хотите больше контента, в принципе, такого интересного, вы ставьте лайки, просмотры, и тогда уже мы будем решать. Путешествовать, нравится вам путешествие, что вам нравится больше, короче. Так что вот. Короче, ребят, хотели приехать в одно место, случайно приехали в другое, потому что навигатор сбился. Тут мы нашли очень классную такую террасу с видом. Сейчас Никита немного пофоткал, вам покажу. Вот такой вот выход тут на террасу. И вот такой вот вид. заказал безалкогольное пиво и тут 0 5 градусов считайте его меня теперь спортсменом полторы тысячи калорий с картошкой ты это съешь за 100 секунд я хочу насладиться так можно было бы потом. скоро будет новая рубрика но об этом позже Последние часы уже гуляем. Как на главной площади. Очень красивый город, очень хватался, любил своей архитектурой себя. Прям не хочется уезжать. Но все же ждут и другие дела. Придется уезжать, что поделать. Да. Красота не Да, вот. Все светит, все. Да, жили мы недалеко от этой главной улицы, там сейчас был виден в конце музей. это национальное... музей. национальный музей, вот, так что это ну, одна из главных улиц в Праге, везде магазины здесь, такое. Короче, да, немножко плюны даже в конце. Но все же очень понравилось, вообще супер, советую всем пакетам. Просто, Л летом вообще тьма народа будет, зимой, это самая холодная зима за последние лет 30 у них Да? Да, да, потому это что, что не они говорили то, что, нам сказал таксист, что у них ниже нуля, может один градус иногда бывает, очень редко Сейчас минус 7, минус 6 Да, да, да Но? Но по ощущениям я скажу то, что не так очень холодно Тогда очень красиво, очень нравится когда-нибудь может вернемся сюда. Но пока что ждут и другие страны, то что надо и другие страны обещать. Пополни все свою коллекцию одной новой страной. Может быть, в будет еще. В следующем месяце. Ну, короче, вообще не зря, всем советую. Всем советую. Спасибо всем, что посмотрели этот блог. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. И. Always being the